Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и в этом видео мы с вами поговорим о коронавирусе. На самом деле я не собиралась снимать видео на данную тему, так как и так есть миллион мнений и видео, и не хочется сеять панику и в принципе как-то еще дополнительно акцентировать на этом и без того <с Cuando> большое внимание. Но то количество писем, которые я получила от вас за последнее время, все таки заставило меня сделать этот ролик. Первая мысль, о которой я хочу вам сказать, это то, что коронавирус, в принципе, возник на очень важных точках и соединениях планет. И дальнейшее развитие ситуации по данному заболеванию тоже происходит очень-очень... Циклично и во многом даже предсказуемо. Первые вспышки возникли в Китае, вблизи соединения Сатурна и Плутона. Плутон это вообще планета, которая отвечает за инфекционные заболевания, особенно очень контактные, которые легко переносятся. Вот. И, соответственно, соединение с Сатурном еще больше усилило вот эту природу агрессивного заболевание. Соответственно, в Европе начали об этом говорить и всерьез относиться к этой теме в марте этого года. И это уже связано с другим соединением, соединением Юпитера и Плутона. Именно точно это соединение произойдет 5 апреля, и оно, соответственно, и повлияло на то, что сам по себе вирус спровоцировал э, определенные изменения в планах многих людей. То, что закрываются магазины, э, отменяются э, все важные э, встречи и закрываются границы. Соответственно, э, ситуация с коронавирусом связана с очень... Медленными планетами обычно то, что происходит по медленным планетам, имеет долгоиграющие последствия. То есть это то, что не сможет решиться за один день или даже за одну неделю. Но я бы сказала даже больше. Коронавирус сам по себе — это тот фактор, который либо умышленно, либо... Это вышло не специально, но он очень сильно влияет и будет еще влиять на политические процессы, а также на экономику мировую, то есть экономику многих государств. Еще один важный фактор, о котором стоит упомянуть, это то, что Сатурн в 2020 году будет проходить очень важные точки. Это последние градусы знака Козерог и первые градусы знака Водолей. В астрологии такие градусы считаются неблагоприятными, так как они вызывают большое количество катастроф, особенно если речь идет о такой планете, как Сатурн. Когда планета выходит из одного знака и переходит в другой знак, ее энергии и особенности влияния очень меняются. И это само по себе создает определенный дисбаланс и суматоху. Когда Сатурн колесил по этим же градусам, в 1961 году случился военный переворот в Южной Корее. А транзит Сатурна по этим градусам в 1991 году спровоцировал распад Советского Союза. То есть Сатурн — это планета, которая отвечает за структуру и порядок. И когда планета сама по себе проходит через сложные участки гороскопа, она и в обществе будет вызывать не самое спокойное настроение. Учитывая то, что Сатурн будет разворачиваться в ретроградное движение и проходить несколько раз именно по этим критическим точкам, фактически целый год будет колесить по этим градусам, то это делает в целом 2020 год таким годом, когда многие будут ощущать, будто бы, они на грани каких-то очень серьезных перемен. И это в целом фактор, который может увеличивать тревожность. Не обязательно это будет провоцировать действительно какие-то страшные разрушительные события, но на общее настроение это, безусловно, будет влиять, что при таком прохождении легко сеять панику и навязывать какие-то не самые скажем, «радужные идеи». В связи с соединением Юпитера и Плутона, которое нам предстоит пережить 5 апреля, предполагаю, что именно на этот период и придется пик заболеваний, заболеваний, связанных с коронавирусом. То есть это конец мая, начало апреля. Далее, по идее, все должно пойти на спад в плане количества людей, которые заболеют, но настроения в обществе могут все равно быть неспокойными, так как в целом год располагает к тому, чтобы общество было взволнованным. В конце июня будет повторное соединение Юпитера и Плутона, и затем еще раз это соединение мы переживем уже в ноябре месяца. То есть, по сути, трижды Юпитер и Плутон будут соединяться. И не факт, что каждый раз данное соединение будет связана именно с коронавирусом, скорее всего на этих соединениях будут происходить какие-то важные финансовые решения, финансовые ситуации. Ведь в первую очередь вспышка коронавируса, которая происходит сейчас, очень сильно повлияла на экономику и во многих странах повлияла на курс валют. Май, июнь и июль в целом должны быть намного спокойнее, периода, который мы переживаем сейчас, но все же определенные факторы, которые могут влиять на то, что обстановка будет нагнетаться, эти факторы присутствуют. Как минимум Сатурн будет проходить как раз таки по вот этим последним градусам. В августе и сентябре, особенно во второй половине августа, мы почувствуем, как Марс начнет замедляться, он будет также соединяться с Лилит и будет делать квадратуру к Юпитеру. Этот этот аспект, это положение планет тоже может повлиять определенным образом на настроение общества. Это может быть какая-то паника или же желание сопротивляться закону. То есть могут быть какие-то акции протеста или недовольства со стороны граждан по отношению к правительству. Как я уже сказала в самом начале видео, ситуация с коронавирусом происходит абсолютно вот, предсказуемо и абсолютно пока что она привязана к движению вот этих медленных планет. И по сути выглядит так, что именно эта пандемия и привела к определенным последствиям в экономике, в политических решениях. Но на самом деле вопрос остается открытым. Или это произошло случайно, или же это произошло специально. Но факт остается фактом, что пока что эти вещи очень взаимосвязаны. В дальнейшем, повторюсь, тоже соединение Плутона и Юпитера будет происходить повторно, еще дважды. И посмотрим, будет ли. Это связано с коронавирусом. То есть на этих соединениях обязательно будут происходить важные моменты, связанные с финансами и экономикой многих стран. И, безусловно, это очень интересная тема. Я буду наблюдать и буду делиться с вами своими наблюдениями. Спасибо большое за ваше доверие и за то количество писем с вопросами, которые вы присылаете. Буду оставаться с вами на связи. Пока-пока!